So, um, I was asked to um, give you a couple ideas today. How can you think about differentiating yourself um, from other media startups? How do you find your own unique thing? Uh, some people, especially in business, call it niche, business, like niche. So we, look, we are looking for some something which someone isn't doing, or there is a spot which. Курва, oh, sorry. <laughs> А, да. Меня попросили а, поговорить с вами о возможных идеях. Идеях, прежде всего, о том, как вы могли бы выделиться и сделать что-то не похожее на то, что уже существует. А, есть даже такой термин, термин нишей, а, то есть поиск ниши. А, об этом мы и поговорим. Но когда мы думаем о нише, мы пытаемся найти что-то, еще не Но что происходит, если все уже и найти то же самое? Говоря слово «ниша», мы, прежде всего, думаем о том, о какой-то области, которая еще не занята никем. Но что, если случается так, что, в общем-то, заняты уже все ниши? Я сейчас покажу вам небольшой видеоролик. Это ток We call it the last dab because it's tradition around here to put a little extra on the last wing. You don't have to if you don't want to. You don't have to if you don't want to. Let smell it. Oh, that is a fucker. <laughs> <laughs> that is a fucker. <laughs> wow. Garlic. It's is, I guess, in fact. Okay, so the whole idea is... What is a talk show? <laughs> people. Yeah, people talk to each other. Hmm? <laughs> How many talk shows there is? Сколько ток-шоу в мире? сколько каналов. Exactly. So uh, now what they did is that they during the interview so that they eat chicken. И здесь время интервью, они просят гостя что-то съесть. So they have the same conversation as they would have in a normal talk show. They eat chicken and. Uh, и здесь в ходе обычного uh, диску обычного разговора они просят гостя uh, съесть кусочки цыпленка, при этом приправляя его все более острым соусом. И uh, таким образом мы получаем довольно забавное зрелище, и довольно уникальное. И вот, собственно, uh, идея поиска ниши заключается в том, как uh, придумать свое куриное крылышко, которым вы будете приправлять ваше шоу. Because this talk show could be a journalist talking to a um, president, and they could eat chicken. That's fine. CA: okay. show, Скажу пару слов о себе. Как меня уже представили, меня зовут Якуб. Я работаю в довольно молодой организации под названием Outriders и около года. And we do four things. Мы делаем четыре вещи. Uh, мы запустили сервис, в котором рассказываем о глобальных проблемах. Uh, потом у нас есть Outriders Network. Это серия различных тренингов, семинаров для журналистов. Мы делаем тревел-фестиваль. У нас фестиваль uh, путешествий, тревел-фестиваль. И мы делаем некоторые услуги для других организаций. И мы предлагаем некоторые услуги для других организаций. So, what is our niche? В чем наша ниша? So, one year ago, when we were thinking about Uh, what, who we are, basically. Год назад, когда мы задумались о том, кто же мы такие, our idea was that we want to uh, provide foreign correspondence. Мы подумали, что мы хотели бы предоставлять освещение событий за рубежом. So other media outlets were cutting down... Uh, то uh, есть другие сми отправляли своих журналистов за рубеж и мы посмотрели на их работу и посчитали что есть огромное количество зарубежных событий и новостей которые следует освещать гораздо лучше so is, uh, и вот в этом направлении мы стали работать And now, this is really и вот это вот очень важный аспект о котором вам придется задуматься описывая свою Идею. Нужно подобрать правильные слова для того, чтобы сформулировать то, чем вы э, занимаетесь. And how does most or every describe itself? Как описывает себя большинство э, медийных организаций? Журналистских. Hmm? Right. And ideas? Яр, индепендент, это, Да, это Independent, yes. yes. independent независимые. Uh, yeah, that is Как правило, это чушь. Why? Uh, because everybody is independent. Понимаете, все независимы, так или иначе. Консервативные СМИ считаются независимыми. Либеральные СМИ считаются СМИ Государственные СМИ независимы. Все независимы. Таким образом, в этом прекрасном слое очень мало содержится смысла. И когда вы себя audience. И когда вы представляете себя вашей аудитории словом независимые, они не понимают, что это значит на самом деле. Because everybody independence У всех понимание независимости разные. If Если вы работаете на гранте, вас финансирует какой-то грант, вы независимы или нет? Это более философская дискуссия. Но, конечно, Когда мы описываем, это будет медиа», медиа. И мы будем делать Такие слова – это такое философское рассуждение о независимости. Давайте перейдем к следующим пунктам. Второе – всегда упоминают качество. Мы делаем высококачественный контент. И третье, говорят, мы делаем глубокий анализ событий. Uh, но это все, в общем-то, пустые слова. So, when we try to give value to people, we have to describe the value in a way that they can understand it. Uh, таким образом, когда мы пытаемся объяснить свою ценность для аудитории, uh, мы должны сделать это понятным языком. So you independent quality journalism, what Представьте, что я скажу вам, что мы предоставляем вам независимую высококачественную журналистику. Mm -hmm. Вот какая картинка у вас сразу в голове uh, формируется? So, I would say that the most important thing here is not to think how you would like this to be described, but how how do you how do we make it so that others understand. И поэтому я считаю, что вам нужно прежде всего подумать не о том, как вы сами себя хотите представить, а о том, как ваша аудитория хочет вас видеть. So. И тогда мы стали думать об описании себя в категории «да-нет». И тогда вместо того, чтобы называть себя независимыми, мы стали говорить, что у нас корреспонденты, которые передают информацию прямо с места событий. So if we, if we Belarus, Таким образом, если мы uh, захотим рассказать что-то о Беларуси, мы не будем uh, писать о Беларуси из Варшавы. Мы отправим человека непосредственно в Беларусь. When we, we tell this to people, they, this is our advantage. Immediately, okay, they have reporters on the ground: таким образом, в глазах нашего читателя, это превращается в понятную характеристику. у них журналисты на месте событий есть. And this is also our niche. в том числе And when people ask themselves or ask, "Ask," are they, is the, was the story written on the ground? Yes, no. И uh, люди, по сути, задают нам следующий вопрос. Mm -hmm. Это репортаж с места событий? Да или нет? Когда вы спросите, Это, А если вы спросите, Независимые ли это uh, СМИ? Uh, тут нельзя дать ответ «да» или «нет». Тут uh, такая качественная категория на 50% независимая на 70%. То есть, это вопрос сложный. So, other uh, examples. Instead of, for example, we release a newsletter every Friday at 8 a.m., instead of saying this is quality journalism, we say that there's four people working on it five days a week. Второе. Вместо того, чтобы говорить о качестве... Мы говорим, что у нас четыре человека, которые работают над uh, материалами пять дней в неделю. 13 А вместо того, чтобы говорить, что это глубокий анализ события, mm -hmm. мы говорим, что этот материал создан 13 репортерами. То есть над этим материалом работало 13 человек. So, The problem here is that we always want to be here. You know even this hackathon probably it was described that it's going to initiate some civic movement in Belarus uh, when it was described for a grand donor you know so it was here, a lot of big, big words. И, uh, всегда помнить о двух uh, половинах этого этой презентации. И я уверен, что даже представляя этот хакатон, тем, кто выделял на него финансирование, наверняка говорилось о глубоком погружении в тему и так далее, вместо того, чтобы говорить о конкретике. Потому что здесь что можно написать? Ну, в лучшем случае два стартапа выстрелят. И если здесь написать два стартапа, это может выглядеть uh, ну, как-то менее репрезентативно, менее красиво, а чем сказать uh, глубокое погружение или большой, там, большой прорыв. Uh, но на самом деле конкретика uh, всегда сильнее с точки зрения восприятия, чем uh, общие слова. Окей. Okay. So now I think I have six ideas for you, how you can differentiate yourself. Я думаю, я могу накинуть где-то шесть идей того, как вы могли бы выделиться. Окей, so uh, you go, если вы проанализируете основные СМИ, вы, конечно же, заметите, что в основном они подают информацию в одинаковом виде. Есть заголовок, лид, и там реклама, статья. So now uh, you, we have to think how can we give, if we want to provide similar information than others do, because we could say, okay, everybody writes about politics, we will write about forests. That would be then you don't have to think about differentiating by form. But if you want to do the same similar things, then that might help you. Uh, если вы собираетесь выделиться тем, что будете а, освещать другие проблемы, ну, например, все пишут о политике, а вы будете писать о а, проблеме лесных массивов, а, то, конечно, вы выделяетесь уже этим фактом. Но если вы собираетесь а, говорить, в общем-то, о тех же самых вещах, для вас важно выделиться с точки зрения формы подачи материала. Окей, это Даже если это Таким образом, вы моментально выделитесь в глазах uh, читателя. Даже если вы будете писать в футболе, если это будет uh, сделано по-другому, то это сразу же заметим. So, interactives. Uh, for example, we do a lot of But they are второе – это создание интерактивных материалов. Мы делаем довольно много таких материалов. Uh, стоит признать, что uh, они довольно трудные и трудоемкие в производстве, но если у вас получаются хорошие интерактивные материалы, они обычно цепляют зрителя и хорошо распространяются. There are others who also do it, for example. Есть и другие способы. But there is very little experimentation in delivering storing in the stories format, but it's really a powerful way of actually doing this. And there is more and more, as you can see, both Instagram and Facebook. This is the number one growing feature right now when it comes to how we consume uh, content. Uh, конечно. Возможности передачи журналистских материалов через Инстаграм и Facebook и Stories достаточно ограничены, но это две наиболее а, динамично растущие площадки в сегодняшнем мире, и нужно ими пользоваться. Okay, number three. Uh... So, do you know this sound? That's right. It's called Serial. It's the most popular podcast, which is a journalistic podcast. Um, это звук от одного из самых известных журналистских подкастов сегодня. And it was uh, released uh, two or three years ago, the first uh, Первый сезон вышел два-три года назад. And what they did is that instead of they said, okay, let's try to do a journalism story, but let's make it like a TV show, but audio TV show. Uh, они решили делать свои журналистские репортажи в виде reporter, show, но при этом uh, только в формате аудио. что Есть эпизодов Это как на Netflix или HBO и это одна история также то есть, то, что они делают, это, в общем-то, uh, подобие какого-то ТВ-шоу uh, из HBO или другой известной телевизионной площадки. Но uh, в формате аудио, в формате подкаста и Uh, Adil.' a beautiful bestrd a fantastic Wednesday. Welcome back to the Philip DeFranco show and let's just jump into it. And the first thing we're going to talk about today. So this guy is actually a YouTuber but he started to do uh, he started to build his uh, news and entertainment network. And now which is really interesting that he has almost 14,000 people who pay to him regularly. Uh, вот этот парень, он вообще ютуб блогер, но он uh, создал свою uh, новостную и развлекательную сеть. И обратите внимание, ему регулярно платят uh, 13 900 с лишним человеком. So, unusually, it's like this uh, that crowdfunding or getting people from money. Whenever I am in, in some countries, they say no, people are not ready here to start to pay leads because no one is trying to ask them for money когда мы говорим о краудфандинге во многих там во многих странах отвечают о нет у нас люди не готовы платить но возможно проблема в том что вы никогда их об этом не просили here is как like community media организации, с растут и растут, и это то, что я бы очень призывал это также может быть вашим отличием, как вы общаетесь с вашими людьми, как вы предоставляете им ценность, и это только один пример действительно сумасшедшего дня, но он делает регулярную новостную передачу каждые пять дней в неделю, он комментирует три вещи на YouTube, и каждый эпизод смотрит более миллиона человек. О, я забыл об этом. Подобные. Медиа-организации, работающие напрямую со своим комьюнити, сегодня набирают оборот. И этот парень выпускает 2-3 раза в неделю небольшой видеоматериал, в котором в каждом выпуске он говорит о трех вещах. И таким образом он общается напрямую со своим зрителем, и каждый из его выпусков там набирает более миллиона просмотров. Но no no, просто так деньги вам никто не перечислит. This is a Swedish newspaper, which uh, a local newspaper, which has a group on Facebook. How uh, вот здесь у нас шведская какая-то местная газета, которая сделала страничку в фейсбуке Ну в общем ничего нового. I, but this group is about Uh, transportation in this city buses trams and so on посвящена общественному транспорту в этом городе and here they talk to their readers are there any problems today where is the traffic so they talk to them they so they can later on the report в этой группе они обращаются к людям с вопросами как там с транспортом что там сегодня какие проблемы so и вот uh, то, каким образом вы общаетесь с аудиторией, также может быть uh, новинкой вашего проекта. So, just think about, um, um, airlines. Airlines. Вот представьте себе, Авиакомпании. This is actually a very good business. Шикарный бизнес. Most of the planes don't fall. Большинство самолетов не падают. They take Отвозят вас из точки А в точку Б. it's basically the same, but yet there is so many differences. Вроде бы все одинаково, но ведь авиалинии между собой довольно сильно отличаются при этом. So, and then you have some airline which says, okay, we will have the best food. Одна авиалиния говорит, у нас самая вкусная еда на борту. Because, and the other says, we'll have the best movies. А другая говорит, а мы показываем самые интересные фильмы. And the third says, we will be the cheapest. А третья говорит, мы самые дешевые. So, they are not competing with the core of their business, which is actually transporting people. They compete with everything around. То есть они не uh, конкурируют между собой в части, составляющей основу их бизнеса транспортировки людей из точки А в точку Б. Они конкурируют между собой по вот этой обвязке, которая существует вокруг uh, основной, основного сервиса. So, the last example is if you just show give people something totally different. То же самое и со СМИ. Вы uh, пытаетесь найти свою нишу, но в общем-то mm -hmm. вам надо просто подумать о каком-то одном аспекте, который выделит вас uh, относительно других например, вы хотите стать самой прозрачной медиа организацией в Беларуси. Это «Нью Нарратив», это сингапорская стартап. название «Нью Он называется New Narrative. И они объясняют все. Вы не видите здесь, но это что одна история стоит около 450 долларов. Uh, здесь не очень хорошо видно на слайде, но я вам прочитаю. Они рассказывают своему читателю буквально все. Они говорят, что одна статья обходится нам в 450 долларов. 200 долларов журналисту, 150 переводчику, И 100 долларов на редактуру. So it's, they wanna say that it's expensive. И они таким образом показывают, что производство контента стоит довольно больших денег, но они объясняют, на что тратится эти деньги. И вот здесь они говорят, сколько людей должны им перечислять деньги для того, чтобы... Это СМИ сохраняло независимый статус. И здесь они говорят, если как минимум 2200 человек будут перечислять нам деньги. они берут обычно 50 долларов в год с подписчиками то uh, so вы получите как минимум две статьи one podcast or video и один подкаст или видео every week в неделю so three stories a week то есть всего лишь три материала в неделю очень мало на самом деле and they need so many people to support them для того, чтобы генерировать эти три материала, нужно вот такое большое количество подписчиков. Вы можете с этим согласиться, не согласиться, но вы четко видите и понимаете, на что пойдут деньги. Если вы это, в чтобы в будет вашу идею от других. В этом и заключается суть поиска своей ниши. Нужно найти вот тот один ингредиент, который выделит вас относительно других проектов. Когда uh, статьи пишут журналисты, которые находятся за рубежом, как вы можете быть уверены, что они написали правду? So, first of all, we spend a lot of time selecting journalists. Прежде всего, мы тщательно отбираем журналистов. It takes couple months. Нужно пару месяцев. And then every story is internally uh, fact-checked anyhow. И потом мы проводим внутренний факт-чек. Каждого материала в редакции. все. Все? Скажите, как финансируются ваши СМИ? Краудфандинг. Краудфандинг. Краудфандинг. Гранты. Гранты. Ивенты. Проведение ивентов. Спасибо, Якобы. Давайте поддержим его и поблагодарим за inspiring speech.